Дом в Сочи, достойный вашего внимания. Всем привет! Сегодня мы пополняем плейлист «Дома в Сочи» и в сегодняшнем обзоре «Дом в Сочи, достойный вашего внимания». Дом расположен в Кудепсте, на земельном участке 4,3 сотки. Свет, вода центральные, в доме газ. Ниже дома до забора еще около полутора соток земли под ландшафтное озеленение с мангальной зоной или огород. Автобусная остановка рядом с домом до ближайшей школы и детского сада менее трех километров. А еще рядом с домом конный эпоцентр. До моря всего лишь 5 километров. До самого центра Сочи 20 километров. До аэропорта 15 километров. К дому ведет хорошая асфальтированная дорога. Автоматические ворота. Места хватит на два автомобиля. Красивое ландшафтное озеленение. Смотрите, какая красивая терраса. Красота! Красивая отделка фасада, панорамные окна. Смотрите, терраса настолько большая, что тут можно устроить банкет. Теперь мы заходим в дом. Это кухня-гостиная. Первый санузел. Предусмотрена баня. Туда проведены все коммуникации. Есть камин. А теперь пойдемте, покажу второй этаж. Итак, заходим в дом. Сразу извиняюсь за не совсем презентабельный вид, потому что дом-то без ремонта. Это первая комната. Котельня. Спуск в кухню-гостиную. Санузел. Еще одна комната с потрясающим видом. Установлены радиаторы. И еще одна комната, в которой жили рабочие. Она с таким же потрясным видом. На мой взгляд, этот дом в Сочи достоин вашего внимания. Стоимость напрямую зависит от сроков покупки. На сегодняшний день цена составляет плюс-минус 19 миллионов, поэтому звоните, пишите, договоримся. А еще, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, не забудьте там поставить колокольчик чтобы не пропустить интересные предложения. Также призываю подписаться в Инстаграм. Там тоже очень много всего интересного. Но у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.